Вот это у меня потрошитель птиц. Чего потрошитель птиц? Кого ты мне на завтрак завтра принесешь? Мышку или птичку? М? Ты мне мышку или птичку принесешь? Чего застеснялся? М? Чего стесняешься? Ты метелку охраняешь? прятался да ты за решеткой сидишь каждое утро у меня вот здесь то мышка то птичка так что я голодный не останусь